Во тьме прошедших эпох закрыта ложь О великой несправедливости И большом притеснении Это история, где захватчиков Нарекли освободителями Рабов Господа и Его врагами Это история, где век за веком Преступления, осененные крестом Считались подвигами Это история о противостоянии двух миров. Истина явится, а ложь – та причина погибнуть. Христовые походы на исламский мир.